Бонжур amis! Здравствуйте, друзья! Этим рецептом со мной поделилась одна зрительница. Он меня заинтересовал простотой приготовления и бюджетностью. Запеканка по этому рецепту получается легкой, воздушной, хороша как в теплом, так и в холодном виде. Итак, в кефир засыпать манную крупу и немного соды, перемешать и оставить набухать. Творог можно измельчить, а можно оставить как есть. Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли. В набухшую манку закинуть творог. Все перемешать. Далее залить яичную смесь. Довести массу до полной однородности. Базовый рецепт запеканки готов, а дальше по желанию и возможности. Я добавила изюм и измельченную курагу. Заливаю в форму и выпекаю 40 минут при температуре 180 градусов. Запеканка заметно поднялась, а затем осела, это нормально. Режу на порционные куски. Несмотря на довольно жидкую консистенцию теста, изюм не упал на дно, а равномерно распределился по всей запеканке. Ну а дальше дегустирую с шоколадной или фруктовой заливкой. Вкусно и очень нежно. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!